Всем привет дорогие друзья сегодня мы будем учиться ловить на вершу и верша как вас там все по-разному называют со мной сегодня маленький ассистент костик Костик, скажи привет. привет всем привет э, будем ловить сейчас я покажу ну, что попадется рыба сегодня у нас тут вот уже вечереет вот нашли маленький заросший прудик И будем Сегодня забрасывать Вершу Вершу, что это такое? Ребят вот Сейчас я дам камеру маленькому Пускай он снимает Кость, на, снимай меня Вот Кость, вот показываю вершу Вот, ребят, верша. эта штука сюда рыба заплывает сюда рыба заплывает а выбраться уже отсюда не может вот. покажи вот у нас на хлебушек вот на хлебушек, ребят берем хлебушек а, а поедим мы его? А? поедим? нет, это рыбка ты снимай Нормально, чтобы папа был виден Так, вот берем хлебушек, ребят Сбежаем туда да. Вот он, у нас тут И Все Сейчас мы забросим Вершу Туда Покажи, куда мы будем Вершу забраться Вот туда, в пруд Можно тут зайти Немножко Да, так Кость, смотри, снимай меня, как я забрасываю. Там мульчка что-то. Чего? Там что-то лежит другое. Да ты, ты смотри главное на меня, меня снимай. Как. Сейчас мы подтянем немножко веревочки. Да всю-то, нет Всю, всю надо. Сейчас мы забросим, а завтра проверим. Ну что, не попалось. Так снимай нормально. Снимаем. Все, закидываем. Всё, верша ушла. Этот конец веревки Куда-нибудь надо будет спрятать Так, походу вершина не раскрылась Забросим. Не понравилось, как забросили. Берем тину. Закинуть подальше. Может там рыба есть у нас? Поешли мы бы на рыбакини какую-нибудь. Чего ты говоришь? Я, я сказал, есть тут рыба или нет? Попробуем швырнуть подальше <свырщик> Помешала веревка, на которую я, блядь, наступил. Ну, ладно ну, Люди не горды, Бог любит троицу Хлебушек у нас немножко Чуть промок у нас Он и должен намокнуть потом что-то от хлебины так, смотрим ногами ничего не валяется вот вот этот самый хороший заброс был. прям встал как надо теперь надо елочку спрятать спрячем веревку а потом на видео посмотрим ну завтра мы съездим с тобой проверим В общем, ребят, мы все закинули. Я отобрал маленькую камеру, а он снимать. Еще особо не умеет а я, наверное, не видно, да, не видно жерлицу. Вот я спрятал. Ой, жерлицу уже говорю про вершу. Спрятал веревочку в кустах, потому что здесь многие, которые хотят. Так, ну что, Кость, что ты, все? Поехали домой? Поехали. Как тебе понравилось вершу закидывать? Теперь ты понял, как это делается? Ну давай, собираю все шмотки, пойдем. Так, ребят, ну а что, завтра мы тогда вечерком, наверное, также приедем и посмотрим, что попалось. Если тут карась в этом пруду или нет, мы увидим. Ну все, всем пока. Ждем завтра. вчера посмотрим что-то как Теперь остановлю пока запись пока ничего интересного все равно нет на снимай положи ведро ведро положи так ребят вот пришли мы на место на. Аркаж тадит. Так, Потом так плавал, бля, там. Оки блядь. Судок-то, бля. Его, блядь. А? Нет ни Во, О, пол... Иди сюда, кость поближе, смотри. Карасики попались. Давай, я потом Вот ты смотри их. И там он ротан, Да, ротан. Два ротана. А мне одну взять хочешь? А? Мне одну возьму хоть одну себе. О, вот этот жёлчку а, возьму это Надо чтобы подольше постоял, не думаю. Всего два дня. Мы день стояли. Так, а как этот? О, вот это вот калач мое. Да. Так, ну что, наверное, закинем еще. Закидываем. Пускай еще нахуй. Я с этим хлебом. Хлеб остался, еще забросим. Иди. Иди. Клево. Противирую евку. Дальше будем снимать? Снимай, снимай. Отпусти так, чтобы ее не было видно А я вспомнил Видать ее Почему на Я ее я... Теперь ее Нет, не... Добро, не видно Все равно не видно сейчас ничего Сейчас все не видно А как? Они уплывут, они уплывут, да пап, если мы воду нальем, они уплывут, да? На. Так, ну вот нам попалось что. Так, попалось два этих и, эти. и карасик красный. Так, ну все. Как тебе, понравилась рыбалка, Кость? Да. Это быстро. Чего ты говоришь? Интересно и быстро. Ну да. Все, с вами был Буян. Мы пока закинули. Может еще. Потом еще раз проверим. Ну все, давайте. Ребят, тут мы нашли еще прудик маленький. вот. Короче, малой решил на удочку половить. Кому интересно, посмотрите дальше. Продолжение, как Мало умел, ловит на удочку. Можете поймаем. Сейчас посмотрим. что-то дрюкает у него так на той стороне смотрим кто там еще парень с девушка ловит Где ловит ну так как поймаем первого красика посмотрим включу запись поглядим Поймай, у меня маленький все ничего нет так ну, все пока остановлю. Так делают все. Что это такое у тебя камыш? Мягкий он. Да. Okay. Да, потрогать. Ну, вообще прикольно. Вот еще один. Ага. -а -а. Что с ним делать будешь? Ну, воду поставлю. Вот а -а -а. так и. песок в воду положу. Потому что они в песке будут постить. Ладно, давай поехали. Ой, недавно только приехали. Что Что Что То есть, ну-ка открой крышку, посмотри, сколько мы там поймали -то. Мелочевки. И вот там ослаб а а. карасики ползают покажи карасик одного Одного? куда -то там толпу ты берешь сегодня посмотрим как кошка ловит рыбу, рыбу из ведра Маська, она умеет насловить да да что он там тебе говорит загадывай желание конечно А что ты не скажешь? А вот уже вот, микрофон загадал. Кого? Микрофон. А что это такое? Микрофон это связь такая. Привет. А потом дугу передается. А -а -а. Привет. Понятно. Телефон, может, хотел сказать? Конечно. А? Да. У полицейского есть? А, рация, что да. ли? Да. А, так сказать. Я скажи. вот это не заказал. А -а -а. Оп! кто ты оставь их живыми еще массе должна их ловить кость слышишь все давай закрывай тихо ты все рыбу распугаешь Солнце начинает садиться. Что ты говоришь? Камышок, камышок, камышок, камышок, камышок, камышок, камышок, хи ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля стороны тоже кто-то бачит тот мужичок который вчера был это тот мужичок который вчера был, а? мужичок, который вчера был. да он на там берегу так ну что наверное заканчиваем на этом выпуск передай всем приветы. привет и подписывайтесь, подписывайтесь на канал будьте с нами да с нами. лайк вот так скажу лайк, лайк ставьте вот так